Всем привет! Хочу сегодня поделиться с вами авторским рецептом салата, который я первый раз готовил лет 15 назад. С тех пор делал много-много раз. Называется он зеленый салат с жареными шампиньонами. Для его приготовления мне понадобится много-много зелени. Я беру петрушку, укроп и зеленый лук. А теперь по грибам. Шампиньоны выбираем небольшого размера. Если вот они приблизительно вот такие, да, то резать их будем пополам. Если они уж совсем маленькие, то их можно оставить целиком. Также мне понадобится дополнительно два яйца, лимон и немножко майонеза. Прежде чем я приступлю к сборке салата, мне необходимо очень хорошо поджарить шампиньоны. Жарить их нужно до золотистой корочки. После этого их необходимо охладить. На втором этапе охлажденные грибы взбрызгиваем лимоном и отправляем их в холодильник где-то на полчаса. Можно даже на час. Начнем сборки салата, кроп, петрушка, желток, грибы, немного майонеза. буквально две чайные ложки, перемешиваем, чтобы салат стал еще более такой вязкий, можно добавить немножко оливкового масла.